Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео мы решили дать несколько рекомендаций тем, кто планирует покупать или находится на стадии выбора участка. Итак, первый момент, если вы выбирать участок, необходимо определиться с локацией, земли, которую вы хотите купить. Это может быть как уже населенный пункт, там деревня или поселок, это может быть коттеджный поселок или дачное некоммерческое партнерство какое-то. Здесь надо понимать, какая инфраструктура есть в этом поселении, то есть если населенный пункт наверняка там есть школы, детские сады, магазины, кинотеатры и прочие заведения, которые нужны нам в современной жизни есть это коттеджный поселок Где-то есть хорошая развитая инфраструктура И там есть детские сады и школы и магазины Где-то ничего такого нету В дачных поселениях зачастую нет ничего Или какой-то небольшой магазин находится на въезде Ну не супермаркет конечно Но тем не менее там товары первой необходимости Можно приобрести Второй момент Если вы уже определились примерно с локацией Вы выбираете в населенном пункте Какие-то там участки Которые находятся на Продажи. Если вы что-то выбрали, надо проверить документы. Бывает такое, что участок находится под обременением, или э, на текущий момент э, он не зарегистрирован, или есть на него право аренды, которое не может передаваться другим лицам, хотя в целом продавец может говорить, что все в порядке и можно купить. Этот момент можно проверить, э, получить выписку из Росреестра на в публичной кадастровой карте это может сделать каждый, стоимость справки там в районе 100 рублей или 150, ее можно заказать, на следующий день получить и в ней будет вся подробная информация, в которой будет написано, есть ли какие-то обременения, есть ли какие-то сейчас на нем права аренды и прочие документы, которые будут препятствовать совершению сделки. Третий момент, если вы уже проверили документы, можно проверять сам участок. Два момента наиболее важных, это геология участка и топография участка. Что такое геология? Это грунты. Если у вас слабые грунты, текучие, обводненные, это скорее всего при строительстве увеличит стоимость строительства, может существенно увеличить. Мы сталкивались с моментами, когда участок вроде сверху хороший, красивый, песочек, даже какие-то маленькие деревья растут. А когда начинаешь копать, под ним торф, или какой-то мусор закопан, или строительные какие-то отходы. И для того, чтобы построить хороший, качественный, или тяжелый дом, надо очень много сил и времени, и денег вложить для того, чтобы реализовать. Или бывает, если вы хотите построить легкий дом небольшой, и грунты, в принципе, там, любые под это подходят, ничего страшного в этом нет, и можно строиться. Мы сталкиваемся реально с такими случаями, когда есть допустим была пойма реки ее засыпали сверху боем бетона и песка метр человек купил захотел построить дом и не смог но с другой стороны бывает после того как вы обследуете грунты хороший грунт качественный там песок или может суглинок на котором можно строиться хорошо и в принципе не тратить дополнительные деньги для того чтобы его привести в порядок рельеф участков бывает разные если вы смотрите участок в конце лета, это период, когда воды очень мало, можно не обнаружить какого-то ручья, который может быть течет весной по этому участку, или какого-то там обводнения излишнего. Вот. Поэтому стоит обращать внимание на наличие оврагов, наличие каких-то канав, которые не совсем в, таком, в том месте, где они в целом проходят обычно. Также на большом рельефе, на сильном рельефе с большим перепадом высот строительства дома будет стоить всегда дороже, потому что надо либо подготавливать землю по строительство, либо делать какую-то врезку, и на этапе строительства фундамента будет удорожание. Ну, зачастую участки с, с рельефом, с большим перепадом высот выделяется хорошим видом. То есть, если вы строите на склоне, впереди вас нет никаких там вторичных строений. Это, конечно, большой плюс. Четвертый момент, на который стоит обращать внимание, это инженерные сети. Зачастую в коттеджных поселках это подводится к участку вода, газ, электричество. В населенных пунктах еще бывает канализация подведена. Если к участку подводится максимальное большое количество инженерных сетей, это существенно упрощает жизнь э, на участке уже тому, кто будет пользоваться этой землей, потому что не надо будет дополнительно устанавливать у себя оборудование, которое будет стоить денег при монтаже и перспективе его обслуживать. Но минимальный набор это вообще электричество хотя бы должно быть на участке, если есть водоснабжение, хорошо, если газ это вообще... Прекрасно с канализацией, в принципе проблем нет, сейчас есть... Много оборудования, которое э, за недорого можно установить у себя на участке. Какое-нибудь локальное очистное сооружение, которое будет перерабатывать отходы и, в принципе, проблем не будет. Пятый момент. Это инфраструктура, которая есть в коттеджном поселке или в населенном пункте. Есть определенные регламент. И если вы покупаете в населенном пункте, соответственно, местные власти там, прокладывают дороги к вашему участку. Если вы находитесь в коттеджном поселке или в СНТ, там уже местная администрация занимается сбором денег на обслуживание территории и, соответственно, ее облагораживание, ну, допустим, расчистка дорог или устройство дорог. Тут надо смотреть, какие правила вообще заведены в поселке, насколько этих правил придерживаются местные жители. Бывает так, что при начале строительства вам показывают очень строгий регламент, в котором прописаны допустимые цвета стен, крыш домов, расположение от границ, какой у вас должен быть по регламенту въезд и прочие моменты. И вроде как бы классно и всем хотелось бы, чтобы все было красиво, аккуратно и чисто, но когда только начинается строительство, каждый строит как хочет, дорогу ломает, и никто ее не ремонтирует ну и так далее и тому подобное также важно понимать когда вы покупаете участок уже в определенном месте выбрали как на этой территории обслуживается прилегающая к участку территория, то есть как зимой чистится снег, кто это делает надо ли самому будет бегать искать тракториста, который почистит снег Или есть какая-то местная администрация, которая этим занимается Где-то к участкам подходит асфальт, где-то грунтовка Опять же, кто занимается обслуживанием этих дорог Кто следит за состоянием дорог Ну, допустим, в больших населенных пунктах этим занимается администрация В небольших там, некоммерческих партнерствах или коттеджных поселках Этим занимается местная администрация И на каких условиях она занимается проводит эти работы важный момент чтобы в перспективе когда вы построите дом вам было комфортно добираться и не возникало каких-то сложностей следующий момент это рекомендуем пригласить геодезиста который пройдет проверит границы участка ну, бывает забор установлен, он может установлен быть на полтора метра шире, а по факту он будет меньше. Бывают охранные зоны, такие как рядом проходящая лэп высоковольтная, и строить от нее можно будет в 10 метрах. Где-то проходит газопровод непосредственной близости к участку, от него тоже надо будет отступать где-то, может быть, земли лесфонда, или сельхоз или земли с культурным наследием, от которых тоже надо отступать определенное расстояние для того, чтобы построить свой жилой дом. Такие, такие моменты возникают часто, и для того, чтобы их избежать, уже лучше на конкретный участок пригласить геодезиста, который знает, какие есть нормативы поступа от этих земель и уже вам конкретно скажет что вот здесь можно будет дом построить такой-то площадь а здесь нельзя в окончании хочу сказать что любой участок должен быть по душе любое строительство дома должно быть не потому что вот там ну вот Нашелся участок какой-то там Дешевый и построил, и пофиг Что построю. мы рекомендуем Все-таки выбирать душой землю На которой комфортно Перед покупкой приехать на этой земле Ну просто погулять с семьей Погулять в округе, понять, что это действительно То место, в котором вы будете находиться Долго и жить долго, опять же, если есть у кого-то Вопросы или какие-то Моменты, которые надо рассказать Более подробно, которые я упустил Пишите в комментариях, мы их Посмотрим и постараемся на все Ответить. с вами был марат фундамент спб ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии всем пока